Привет! Сегодня я расскажу вам 15 минут про телосложение. А Главный вопрос, как успеть накачаться к лету, уже никак. Сегодня 31 мая, сочувствую. Давайте попробуем в следующем году. Начнем с того, что повсеместно глянцевые журналы, видеоигры, фильмы диктуют нам свои стандарты, какие-то красоты, к которым мы привыкли и воспринимаем их как должное. Ну, тут немного моих вкусов, конечно, примешано, но у вас есть свои понятия. Вот, например, стандарты мужской красоты, которые нам диктуются в последнее время, такой здоровый, накачанный мужик с бородой или без и волос, волосами, завязанными в хвост, или стандарты женской красоты. Но на самом деле в реальности мы же все выглядим не так. И если бы, допустим, женщины, обычные женщины рекламировали женские купальники, то это выглядело бы вот так. И в этом нет ничего плохого. Как бы формы разные важны и люди разные нужны. Ну, если бы мужчины рекламировали Кельвин Кляйн, то это выглядело бы вот так. Не нужно доводить себя до абсурда, не нужно питаться капустными листочками. Нужно любить и принимать себя такими, какими вы есть. Но иногда этот весь бодипозитивизм, как его сейчас модное течение называют, доходит до абсурда. Я сейчас не буду критиковать людей, которые перестают мыться или там, брить свой волосяной покров, потому что считают это нормой. Я хочу сказать о том, что вредит вашему здоровью. Обычно это избыточный вес, которым болеют 6-8% населения, и умеренный избыточный вес — это 20-30% от населения всего мира. Очень большой список можно перечислить заболеваний, как это негативно сказывается, там диабет, проблемы с сосудами, с сердцем. Я не хочу сейчас все это перечислять и пугать вас. И часто мы сталкиваемся с тем, что худые люди, им многие завидуют, говорят, вот круто, ты ешь и не толстеешь, но у них тоже полно проблем со здоровьем, начинают хрупких костей, из-за которых они зарабатывают легких перелом, и заканчивая тоже проблемы с метаболизмом и всем-всем-всем полным списком. И, у, и тех и других людей объединяет одна общая вещь – это обычно нестабильное психическое состояние, чреватое депрессиями и другими заболеваниями. Что мы можем с этим сделать? В нашей власти есть контролировать свое правильное питание и контролировать физические упражнения, чтобы держать себя в форме. Чтобы вы понимали, что я сейчас вам не впариваю какую-либо дичь, мне тоже пришлось через это пройти. Я не буду вдаваться в подробности. У меня были проблемы со спиной. Мне не помогали ни врачи, ни более утоляющие. И единственное, что мне помогло, это спорт. Двухлетние занятия спортом. Это моя спина до и после тренировок. Мне пришлось прочитать много Книг по анатомии, много книг по правильному питанию, пообщаться с тренерами, потратить два года занятий на то, чтобы вообще иметь возможность ходить без боли. И я попытаюсь вам за 15 минут подвести итог того, что было мной за это понято, и на что было потрачено много времени. И первое, с чего я хочу начать, это мышцы и жир, собственно говоря. Кто знает, что такое телосложение? Очень плохо, очень плохо. А Наше телосложение в основном – это костная, мышечная и жировая ткань с какими-то определенными пропорциями тела, которые формируют то, как мы выглядим. А мышцы человека – это органы, состоящие из поперечной мышечной ткани, которые отвечают в нашем теле буквально за все – за дыхание, за движение, за разговор, за улыбку. Кстати, да, как, допустим, выглядит девушка, две девушки одинакового роста и одинакового веста с разным набором мышечной и жировой ткани. Вот. Самая маленькая мышца в теле человека, их вообще более 600, находится у нас в ухе. А самая большая мышца – это ягодичная, она двигает ваши ноги. Именно, да, ваша задница – это самое большое, что может быть в вашем теле, поэтому абсолютно не стоит комплексовать. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но все понимают, что мышечная масса она наращивается физическими тренировками. Но почему, допустим, наш там обычный грузчик Миша не выглядит как Тор из Мстителей такой сильный и накачанный? Есть два пути, к которым мы можем прийти к получению мышц физическими тренировками. Ученые очень спорят, какой из них правильный, и понятно, что физические тренировки работают, но два метода таковы. Первый путь – это путь разрушения. Это когда вы вкалываете в спортзале, свои нагрузки постоянно повышаете, нагружаете мышцы максимально, у вас рвутся микрофибрила, и за счет этого у вас наращивается мышечная масса. Это первая из теорий. Вторая теория противоречит ей – это теория накопления. Она говорит о том, что не нужно прямо так убивать себя, но физические тренировки вызывают какую-то общую функцию механизмов, которые запускают у вас физический рост. Какая из них – это спор, но… Это работает, и на этом мы, собственно, и остановимся. Поэтому наш грузчик Миша не становится накачанным, потому что он постоянно выполняет однообразную нагрузку. У него однообразные упражнения, у него нет повышения силовой нагрузки, он не растет, это ясно априори. Вторая вещь, о которой я хочу поговорить, это жир. Жир необходим человеку. Это я особенно хочу донести до девушек, у которых это просто критически доходит. Жир у нас формирует клеточные мембраны. Жир – это наши запасы энергии. Жир необходим нам, чтобы защищаться от холода. И да, о ужас, он накапливается в форме жиловых отложений под нашей кожей. Но это норма. Какие существуют виды жира? Это первое самое распространенное — это подкожный жир. В основном он свойственен к накоплению к девушкам. От него очень легко избавиться с помощью правильного питания и робных нагрузок в крайние сроки. Второй жир, который у нас есть, — это висцеральный жир. Висцеральный жир — это жир, который накапливается у нас вокруг органов. Вот здесь, с... Право – пример здорового сердца человека. И слева пример сердца, которое покрыто жиром. Это очень опасно, очень чревато многими заболеваниями. И висцеральный жир в основном свойственен в большей степени к накоплению мужчинам. Даже если вы видели какие-то соревнования по бодибилдингу, вы вполне могли наблюдать какого-то огромного такого здорового мужика, у которого 6 кубиков на прессе, он выходит, но они у него все расположены на полуокруглом пузе. Вот у него есть подкожный жир. Как бороться с жиром? Есть два способа. Следующий слайд. Первое ⁇ это кардиотренировки, когда мы нагружаем наше сердце, мы выполняем какие-то аэробные нагрузки. Неважно, это может быть плавание, это может быть бегание. Бег, кстати, один из самых эффективных. Это может быть бокс, это может быть езда на велосипеде. Вы выполняете продолжительное время какую-либо нагрузку. Кислород поступает к мышцам, мышцы наливаются кровью и начинают браться запасы вашей энергии, запасы вашего жира, и жир начинает расщепляться. Если вы когда-то очень-очень долго бегали, и вы почти устали, и вдруг в какой-то момент вы почувствовали, о, во мне открылось второе дыхание, сейчас я побегу. Вот. вот в этот момент вы довели свой организм до точки, и он начал сжигать жиры. Это не второе дыхание, это пошли ваши запасы организма. Второй способ бороться с жировыми отложениями, это силовые тренировки, менее эффективные, но тем не менее они тоже заставляют нас вырабатывать энергию, они заставляют нас э, тратить гликоген в наших мышцах, они тоже э, имеют какое-то действие. И я хочу вам привести процент жира в организме, который является нормой для мужчин и для женщин. Во-первых, следует понимать, что есть такое понятие, как запас жира, зависящий от пола. В силу, допустим, особенностей женского организма это 12%, у мужчин это 3%. А женский организм вырабатывает больше эстрогена, это гормон, который накапливает жир. То есть... Минимальный процент, допустим, в то время как минимальный процент для здоровья, минимальный, подчеркиваю еще раз, вот он выделен крас красненьким, для мужчин это 6-7%, для девушек это 15-17%, при том, что… 15-17 семнадцать это когда у девушек будут видны только первые кубики живота, первый, второй, третий, четвертый. Это уже является опасным для ее здоровья, потому что это чревато нарушением метаболизма, это чревато а, сбоем в менструальном цикле. И если вы, девушки, вдруг решили до такого себя довести, то можете максимум это сделать на месяц, чтобы покрасоваться в купальнике, после чего вам следует назад отъездся, иначе потом у вас будут проблемы. А, нормой является для мужчин, для хорошего фитнес-состояния 10-15%, для девушек 20-25%. Хочу сказать про особенности женского организма. Во-первых, девушки, не бойтесь силовых нагрузок. Не бойтесь вкалывать в спортзале, это разгоняет ваш метаболизм, это необходимо вам. Кстати, с возрастом минимальный процент жира повышается, то есть с возрастом нормально, что мы становимся больше, мы не должны стремиться к идеальной форме, слушайте себя. Если вы видели когда-то супер девушек-бодибилдерингов по телевизору и боитесь, что вы станете такими же. Нет, не станете. Скорее всего, эти девушки сидят на стероидах, потому что норма выработки тестостерона у женщин в 10 раз не процентов, а в 10 раз меньше, чем у мужчин. Это первое. Второе: у мужчин толще мышечные волокна. То есть даже если вы будете качаться визуально, вы будете казаться гораздо меньше. И то, чего мужчины достигают за два месяца тренировок, вы достигнете только за год. И третье, на что стоит уделить внимание, это то, что у женщин особенности в том, что у нее низ тела гораздо сильнее, чем верх тела. И это ошибка многих, потому что девушки сразу начинают качать задницу, ноги, а сверху остаются такими же хрупкими, это смотрится нелепо. И в то же время мужчины начинают качать вверх, начинают качать спину, руки, и забывают про ноги, что тоже потом в итоге смотрится непропорционально. Так, чем же вообще обус обусловлено то, как мы выглядим? Это генетика к сожалению, против генетики не попрешь. Кому-то везет меньше, кому-то везет больше. Кто-то от родителей, от природы получает э, накачанное телосложение, а кто-то может месяцами убиваться в спортзале и достичь очень маленьких результатов. Но это не значит, что нужно сдаваться. Э, если вы все будете делать правильно, то вы достигнете всё, чего вы хотите. Был такой американский психолог, Извали звали его Шелдон. Не тот Шелдон, который из теории Большого взрыва. Другой Уильям Шелдон. В общем, чем он занимался? Мне очень нравится его профессия, я тоже хочу себе такую. Он собирал студентов, раздевал их и голеньких фотографировал. Потом сопоставлял эти фотографии, пытался выделить какое-то общее типирование для людей и для того, как они внешне выглядят. И он выделил три самототипа. Первый из них — это эктоморфы, это очень худые люди с длинными конечностями и с быстрым обменом метаболизма. Для них практически не свойственны никакие жировые отложения, и в то же время и мышечные отложения никак для них не свойственны. Второй а, соматотипы — это мезоморф, такой классический керкулес с максимальным набором мышц, с минимальным набором а, жиров, в общем, да. И... Эндоморфы. Мои любимые ребята, я их очень люблю, в форме шара. У них обычно тонкие, тонкие запястья, тонкие кости, в то же время как они, у них идет прогресс в области накопления большей части жиров, а не мышечной массы, и у них замедленный метаболизм, и очень тяжело им менять вес. Вот. Как определить свой самототип? Если вы занимаетесь спортом, то это сложно. А есть в интернете много всяких тестов, калькуляторов, замерить свое запястье, замерить свои лодыжки, рост, вес. Но это все фигня. Лучше всего взять свою детскую фотографию и вспомнить, каким вы были ребенком. Таким крепленьким пухлячком или слабым, болезненным. Это поможет вам понять, к кому вы больше относитесь. Следует подчеркнуть, что чистых самототипов в природе не бывает. Ну, бывают, вон Ламара, например, сидит, чистый эктоморф, можете посмотреть на нее, но они встречаются очень-очень крайне редко. Скорее всего, вы находитесь между одним и вторым, то есть вам нужно подбирать свой тренинг и свое питание, двигая его в какую-либо сторону. В общем, берем свои детские фотографии, и вспоминаем. А теперь поговорим о каждом соматотипе подробнее. И... А это уже тот Шелдон. Я хочу вам рассказать про первых эктоморфов. Классические эктоморфы — это Брюс Ли и Шелдон. Особенности тренировок для этих ребят. Во-первых, их плюсы и минусы. Плюс в том, что они практически не накапливают жир. Они могут есть почти все и не толстеть. Минусы их в том, что как бы они сильно не убивались в зале, они будут накапливать и мышечную массу точно так же медленно, как жир. Какие оптимальные тренировки существуют для эктоморфа? Из-за того, что у них гликоген накапливается в мышцах меньше, чем у остальных соматотипов, они очень быстро устают и очень долго восстанавливаются. Следует сократить свои тренировки силовые вплоть до 45 минут. И практически полностью исключить кардиотренировки, потому что кардиотренировки разгоняют метаболизм, а он и так идет быстро, и быть еще худыми ⁇ это неправильно. То есть оптимальные тренировки для эктоморфов 2-3 раза в неделю. Вы тренируете раз в неделю одну группу мышц. Например, в понедельник вы тренируете грудь и бицепс, во вторник вы тренируете в среду через день. Восстановившись, вы тренируете ноги и плечи, в пятницу вы тренируете а, трицепс и спину, отдыхаете. Самое сложное для эктоморфа – это питание. А, даже не тренировки все у них формируют, а, ребята, вам нужно больше жрать. Серьезно. нам нужно поднять количество еды до 4-6 раз в день. При том, что не так, как у обычных спортсменов, нужно сделать упор на белки. Нужно сделать упор на углеводы и жиры. При этом без эксперимента не понять, что лучше и что будет оптимальнее. Вначале нужно попробовать кушать больше углеводов. притом не быстрых в виде пироженок и тортиков, а медленных. Таких, как каши, рис, овсянка, лапша высшего сорта. Если это не сработает, если вы все равно не растете и не становитесь больше, то нужно заменить все жирами и попробовать поэкспериментировать и есть больше жиров. Классические ошибки эктоморфа. Ну, как уже было сказано, отдых, отдых и восстановление. Эктоморфам следует избегать стрессов. Если у вас проблемы на работе или вас бросила девушка, плохо. Тренировки вам на пользу не пойдут, потому что стрессы запускают… Выработку кортизола – это гормон, который отвечает за распад каких-либо волокон. И толку от тренировок нет. Контролируйте себя, занимайтесь йогой, медитацией, будьте спокойны. Это первое. Второе. Эктоморфы должны высыпаться. Опять же, минимум 8 часов в день, чтобы замедлить опять же, свой метаболизм. Если вы не высыпаетесь, опять же, все ваши тренировки сводятся на нет. Затем. Уделять время базовым упражнениям. Базовые упражнения — это в основном упражнения со штангой или с гантелями, то есть становая тяга, жим от груди и приседания. Именно на них делается упор. Если у вас бицепс меньше, чем у вашей подружки, и вы постоянно приходите в спортзал, гоняете гантели, пытаетесь накачать бицепс, толку от этого не будет. Потому что именно базовые упражнения, которые нагружают большинство мышц, а как мы помним, самая большая мышца у нас – это наша задница, и приседания ее задействуют, именно они вырабатывают у вас выброс гормона роста. И только если вы будете делать базу и лишь меньше времени уделять изолирующим упражнениям, тогда и ваш бицепс вырастет. Без этого он не вырастет. И последнее, что хочется сказать, это следите за прогрессом. Эктофу эктоморфы растут медленнее всех. Это может быть очень долгий процесс, а, который в конце концов увенчается успехом, но вам будет казаться, что вы ничего не достигли, поэтому введите свой дневник тренировок, в котором вы будете понимать, как вы повышаете а, веса, фотографируйте себя в зеркало. А, и со временем вы начнете менять размеры одежды, смотрите за этим, и это будет вас радовать. Наши мезоморфы, классические геркулесы. Самым классическим мезоморфом, я считаю, Арнольда Шварценеггера. Здесь ему 16 лет. Он практически не занимается, максимум в армии отжимается. Вот. Плюсы мезоморфов. Если мезоморф начнет заниматься спортом, профессиональным, то скорее через 2-3 года он уже выйдет на соревновательный уровень. Он минимально накапливает жир, он максимально накапливает мышцы, и это здорово. Минусы мезоморфа в том, что так как ребята многого достигают, они очень быстро расслабляются и в итоге проигрывают тем же эктоморфов. Особенности тренировок для мезоморфов в том, чтобы чередовать силовые нагрузки с пампинговыми нагрузками. Например, в одну неделю делать упражнения, основанные на базу, а в другую неделю делать упражнения более изолирующие на максимальное число повторений. Питание для мезоморфов. Немного... «Урежьте сладкое», «немного урежьте углеводы», а так, в принципе, такие же рекомендации, как и к эктоморфам. А мезоморфам следует добавить к себе уже кардио -тренировки, примерно 2-3 кардио -тренировки в неделю, а не более 20-30 минут, для того, чтобы их, их мышцы выглядели более рельефными и более отточенными. И ключевые ошибки, которые совершают мезоморфы, во-первых, это распространяется на все самототипы. Делайте разминку. Неважно, как вы разминаетесь. Вы растягиваетесь, вы бегаете 5 минут. Но разминка обязательно. Если вы не разомнетесь, если вы ляжете под штангу и надорвете себе мышцы, то это откинет вас в вашем прогрессе на месяц-два месяца назад. И пользы вы никакой от этого не получите. Продолжаю тема о травмах. Опять же, распространяется не только на мезоморфов, а на всем. Не гоняйтесь за весами. Классическая ошибка. Новички приходят в спортзал и думают, сегодня я присяду там 40 кг, а на следующей тренировке, да ладно, я и 50 потяну. В итоге они получают разрывы связок, в итоге они опять регрессируют, и никакого прогресса от этого нет. Опять же, то, что распространяется на всех. Нельзя одновременно худеть и нельзя одновременно наращивать мышечную массу. Анаболизм и катаболизм – это абсолютно два разных процесса. Идеальная схема – это, например, вы наращиваете мышечную массу, вместе с ней, естественно, наращивается какой-то жирок, потому что вы потребляете больше энергии, ваши мышцы растут. Через какое-то время вы тратите 3-4 месяца на то, чтобы похудеть или, как в простом народе говорят, просушиться. Получаете рельефность мышц. И так заново по новой. Делать и то, и то, и другое, за двумя зайцами погонишься, ничего не получится. Выбирайте что-то одно, что вам важнее. И э, существует то, что хочется сказать. Это, э, Во-первых, существует точка замораживания вашего прогресса. Если вы тренируетесь по одной и той же схеме, если вы не меняете ваши упражнения, если в вашем тренинге нет никакого разнообразия, то у вас начнется период застоя, и ваши результаты сойдут на нет. Каждый месяц-два нужно менять себе программу тренировок. Эндоморфы, мои любимые ребята. Ходор, все В общем, <сосы> эндоморфы, плюсы. Легче всех набирают мышечную массу. Прям вообще для них это расплюнуть. Минусы. Вместе с мышечной массой набирают жир, которого обычно еще больше, чем самой мышечной массы. У эндоморфов должен быть самый интенсивный тренинг. То есть если эктоморфы там три раза в неделю занимаются, а еще лучше иногда два, если они не успевают восстанавливаться, то эндоморфы могут заниматься пять раз в неделю. И им нужно включить в неделю минимум три раза кардиотренировок по 30-40 по минут. Почему по 30-40 по минут? Ребята, если вы решили заниматься бегом и такие на последнем издыхании бежите там две минуты так изо всех сил, вы не похудеете. Если вы пройдете два километра после работы пешком, то от этого будет толку больше, потому что вначале а наш организм берет энергию из углеводов, которые мы скушали, это может быть тортик после обеда, который даст очень большой запас энергии, потом берет гликоген из мышц и только потом начинает расщеплять жиры. Поэтому, в принципе, анаэробная тренировка должна длиться минимум 30-40 минут, и у эндоморфов она должна быть минимум 3 раза в неделю. А силовые тренинги нужно... Кроме базового одного-два упражнения, добавлять эндоморфом два изолирующих упражнения на тренажерах, на точку мышц, и количество повторений на верхнюю часть тела должно доходить 4-6 подходов по 10-15 раз, а на ноги от 15 до 25 раз. То есть все должно происходить очень интенсивно. Питание эндоморфа, которое хочется обсудить, практически полностью исключить жиры, Никаких тортиков, ничего сладкого. И практически полностью исключить медленные углеводы, а, быстрые углеводы, прошу прощения. Оставить только медленные. Удар сделать на белковую пищу, то есть творог, молоко, куриные грудки, должно исходить из 2-3 грамма на 1 килограмм веса. В то время как углеводы должны быть где-то 1,5 грамма на 1 килограмм веса. Ошибки, которые делают эндоморфы. Пресс. Моя любимая тема. Пресс это касается вообще всех. Я постоянно вижу в зале людей, которые убиваются, которые качают пресс каждый день, которые делают на него, блин, по 20 подходов, а потом идут и закусывают это каким-нибудь сникерсом и запивают это спрайтом. Если у вас не видно пресс, то, скорее всего, из-за того, что у вас на животе есть жирок. Если бы вы сели на диету и вообще не делали никаких упражнений, то толку было бы даже больше, чем вы загоняете и неправильно питаетесь. Стабилизируйте вначале правильное свое питание, и тогда будет результат. Второе, про что забывают в прессе, это что пресс такая же мышца, как остальные. То, что вы там 30 раз сделали подъемы корпуса и 30 раз подъемы ног, через какое-то время оттолка а от этого не будет. Нужно увеличивать нагрузку и делать это с какими-то дисками для штанги, а не собственным весом, с гантелями, с утяжелителями. И только тогда будет прогресс. И третья ошибка по поводу пресса, это то, что пресс – это мышца, и она тоже должна восстанавливаться. Если вы будете убивать ее, каждый день, то толка не будет. Дайте ей тоже дня два-три на восстановление, чтобы она успела восстановиться, зарасти и продолжить свое функционирование. Дальше. Тоже миф, который распространяется на всех. Запрещать себе пить во время тренировки. Очень многие так делают. Во время бега они хотят пить и такие, нет, я не буду, потому что типа мой жир лучше выйдет, если я не буду пить. Неправда. Если уровень вашей воды падает хотя бы на 5-7%, то ваше общее физическое силовое состояние падает на 50%. От этого нет никакого толка. Не пейте меньше, не пейте больше. Пейте столько, сколько требуется вашему организму. Берите с собой на тренировки бутылки воды, неважно, какого рода это тренировка. Иначе пострадают ваши сосуды, иначе пострадают ваше сердце, иначе у вас будут проблемы с суставами, не заблуждайтесь. И э, тоже распространенный миф, который в основном касается эндоморфов, это то, что если хочешь похудеть, не ешь. Нет. Неправда. Если вы не едите, то вы замедляете свой метаболизм, вы перестаете терять жир. Да, вы похудеете на какое-то время, но потом ваш организм начнет запасать жир с удвоенным, с утройным разом по запас. И туда же относятся не есть за 2 часа до тренировки, не есть за 2 часа после тренировки, не есть после 6. Если вы хотите похудеть, вам нужно рассчитать. Вашу оптимальную норму калорий и есть 4-6 раз в день. Кушать часто и маленькими порциями, чтобы ваш метаболизм, наоборот, был более разогнан. В общем, что я хочу сказать, подведя итог. На этом слайде вы видите двух однояйцевых близнецов с абсолютно одинаковой генетикой. Справа вы видите миф про то, что у меня кость широкая. Это рентген. И на самом деле кости здесь одинаковые. Может, на самом деле причиной, по которой мы не уделяем должное внимание своему здоровью, является лень? Да, вы не можете контролировать вашу генетику, но вы можете контролировать свой позитивный настрой, вы можете контролировать свое питание, вы можете контролировать свой режим тренировок. Есть истины, на которые вы можете опираться и которые непременно совершенно точно работают. Вы можете подтачивать их под себя, и результат будет. Мораль такова, нужно работать с тем, что есть, а не убиваться потому, что кому-то повезло больше. Любите себя и свое тело. Спасибо за внимание. Вот так всегда после моих лекций почему-то ни у кого нет вопросов. А как определить процент своего жира? А, из, есть такие измерения. Нужно, опять же, если хорошо погуглить, меряется рост, меряется вес, меряется объем талии для мужчины для женщины отдельно, и для женщин отдельно, грудной клетки, и бедер. Там все это делится и подсчитывается. А вот еще иногда во время бега бывает либо почка, либо там селезенка болит. Что делать? А, это не почка и не селезенка. Скорее всего, это из-за того, что не натренирована выносливость. Дело в том, что люди, которые часто занимаются, у них… Большее количество капилляров. У них повышается количество капилляров, которые гоняют кровь. Скорее всего, просто слишком высокая нагрузка. Из-за этого кровь не поступает должным образом. Из-за этого начинается боль. Лучше всего, конечно же, остановиться и выбрать для себя оптимальную нагрузку. Кроме того, что ты бегаешь, допустим, если ты только начинаешь, и тебе тяжело, есть такая хорошая рекомендация, как менять интенсивность. Например, ты 5 минут идешь, 5 минут бежишь. Потом ты наслед... и опять пять минут идешь, бежишь. Через неделю две ты пять минут идешь, 10 минут бежишь. И так постепенно увеличивать нагрузку, а не вгонять сразу свой организм в стресс. И тогда не будет таких проблем. Спасибо. И дыхание, дыхание. Очень правильно следить за дыханием. А? Да, можно, конечно. Не футболку пока... не буду снимать. Нет, нет, нет. А мне показалось, ли вы курите? Да, я курю, к сожалению. А это помогает а, ваших Дело в том, что у меня случился просто переезд в Москву, и я заново курю. На момент того, как я занималась два года, у меня был полностью негатив, ну, отказ к курению и полный негатив. На самом деле… Курение – это очень вредно. И если есть такая привычка, если ты занимаешься спортом, я последние 8 месяцев, к сожалению, не занимаюсь, но хочу восстановиться, от этого нужно отказаться. Потому что курение – это большой враг, особенно это большой враг тестостерона. Если ты куришь, то у тебя автоматически снижается выработка тестостерона. А если у тебя нет тестостерона, гормона, то это, как говорится, тестостерон – это мышцы. Эстроген – это жертвский гормон, это жир. Чем ниже у тебя выработка тестостерона, следственно, тем больше ты становишься, приобретаешь какие-либо женские формы. Поэтому курение, как и алкоголь, очень сильно противопоказано. Оно нарушает все это, нарушает метаболизм, нарушает выработку гормонов. И, кроме того, еще уменьшает приток кислорода к мышцам. Это очень важно для тренировок, чтобы мышцы должным образом нагружались, разрывались. Курение уменьшает, то есть оно сужает капилляры. Кровь приходит меньше крови, приходит меньше кислорода. Приходит меньше белка после того, как мы покушали. А белок нам нужен для того, чтобы восстанавливать эти мышцы. И, в общем, это плохо, грубо говоря. Лучше пытаться бросить курить. Ну, у меня получилось бросить курить на два года, но потом, в общем, меня попутал без Это плохо. Лучше, да. Да. Ну, да, вот, вот это. Можно, было. да, дальше вопросы да. задавать? Вин, Винстон, Винстон победил, да. А, у меня вот следующий вопрос. Да. Меня зовут Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, дело в том, что вы сами говорили, что очень сложно определить, какому типу. Самому да. Да. Я, например, я могу отнести себя, да. Я вспоминаю свое детство, я вот первый тип был, стопроцентно. Эктоморф. А, да, да, то есть вот это вот в виде палочки что-то там. <смех> да. А, да. А, потом я прошел вот эту стадию, может быть, вторую, но она у меня довольно-таки быстро перешла, она уже в третью. И вот сейчас у меня лишний вес, да. А что для меня-то теперь? Какую а, границу? Есть какие-то критерии, может быть, точно? Дело в том, что когда у нас идет половое созревание, у нас начинают вырабатываться какие-то гормоны, и относительно на женщин это меньше влияет, больше на мужчин, у них по-другому начинают развиваться кости. Вот если глянуть на вас так, чтобы мне не светило в лицо светильник, то вы больше относитесь как бы, к третьему типу телосложения. Ко второму, ко второму, простите, не к третьему. Нет, скорее всего, то, что у вас появился излишний вес, это неправильный образ жизни. Вот вы следите за своим питанием? Ну, следите, что вы кушаете на ночь, например. Вы можете себе позволить съесть что-нибудь такое жирненькое и приятненькое? Последний год уже слежу, то есть последний год, да. А Алкоголь пьете? Не исключаю, да, есть. Ну вот, алкоголь, это еще раз я подчеркиваю, вырабатывает у нас эстроген, свойственно накопление жира. Вы делаете какие-то физические нагрузки? Ну, общие, то есть это не какая-то конкретно физическая, там, силовая нагрузка, да, это бег, это катание, там, на велосипеде, Ну, примерно с какой ходьба? частотой? Раз в неделю, там каждый день каждый, каждый день. день да но в основном если говорить про э, в пропорциях да то есть катаюсь на велосипеде я в основном по выходным и довольно таки много да хожу я каждый день стараюсь прогулку это не менее двух-трех километров да у меня выходит в среднем день а что-то все остальное, оно так вот перепадающее. Там в бассейн сходить или еще что-то. Ну, вы очень категорично относитесь к себе к третьему типу телосложения, потому что они либо в форме квадрата обычно, либо в форме шара. Вы все-таки ближе ко второму типу телосложения. И если вы хотите следить за своим формой, я советую вам добавить силовые нагрузки. То есть это упражнения с весами, с тяжелыми, это штанга. Очень важно это для мужчин, потому что у мужчин это априори вырабатывает, повышает выработку тестостерона минимум в два раза. То есть это поможет… Во-первых, у вас вырастут мышцы, которые потребляют на себя много энергии, и у вас станет меньше процент подкожного жира. Во-вторых, у вас повысится выработка тестостерона. У мужчин на самом деле… Их золотой возраст, вот, допустим, для того же бодибилдинга 30-35 лет. Это пик их формы. Поэтому если заниматься должным образом, то можно выглядеть весьма внушительно. То есть, опять же, ошибки, которые делают в основном эктоморфы, мезоморфы, они делают упор на бег, в то время как ему нужно повысить количество силовых нагрузок именно для себя. Вам нужно поменять вариант вашего тренинга и, возможно, пересмотреть питание. Вот. Ну вот, спасибо за ответ. Просто получилось, что мы меня немножко обсудили, да? Извините. Просто у людей, наверное, тут вопрос. А как же они в своих случаях, какие критерии, вот, чтобы точно можно сказать, а есть, меня вот сюда, а я вот сюда? Вот. Есть таблицы, по которым, если замерить свои параметры, толщину запястья в основном очень сильно на толщине кости это основано. То есть толщина запястья, толщина лодыжки, я сейчас на навскидку точно не вспомню, но у мужчин, если, по-моему, меньше 17,5 сантиметров, то он может себя смело отнести к эктоморфу, потому что у эктоморфов в основном сам и наиболее хрупкие кости. Вот. И там в зависимости вот от этого, от пропорций, замеряется длина рук, длина ног. То есть, опять же, у эктоморфов они длиннее, у эндоморфов длина рук и ног короче. Это определяется. Вот. К сожалению, рассказывать это в 15 минутах было бы очень долго, поэтому любой заинтересующийся легко может найти эту информацию. Да. Последние 8 месяцев вы не делаете лечебных тренировок, спины, а, да. да? У вас да, начались постир... боли снова? А, да, к сожалению, да. То есть это пожизненный приговор все время заниматься вот этими силовыми а, упражнениями Ну, во-первых, я хочу сказать, что есть такая вещь, как мышечная память. Это очень известно среди профессиональных спортсменов, которые перестают в связи с какими-то травмами заниматься. Они восстанавливают потом свою форму в пять раз минимум быстрее, чем обычная. Во-вторых, я считаю, что 8-9 месяцев, но ну, у меня так последнее время, и то м, довольно терпимо, если я все-таки поджимаюсь и хоть какие-то упражнения собственным весом сделаю. 8-9 месяцев — это неплохое количество времени, за которое у меня удерживалась мышечная масса. И еще какое-то время удерживается то есть теоретически вы можете достигнуть формы которую вы хочет, хотите поддерживать а потом просто выполнять какие-то несложные упражнения допустим со своим весом такие как подтягивание отжимания там пару раз в неделю просто для себя там выделить два часа в неделю это несложно чтобы контролировать и поддерживать свою форму ну и правильно кушать естественно тут обязательно что должно быть один раз но два часа а не по пять минут каждый день во-первых, не два часа, а максимум полтора часа, и это могут делать только эндоморфы, потому что у них в мышцах запасается наиболее количество кликогена, то есть исходя из собственных пропорций. Каждый день организм не успевает отдохнуть и восстановиться. Мы забываем про то, что... Я имею в виду по 5 минут каждый день... Ну, по 15 5, минут, минут. 5 минут это мало. Вот смотрите, например, вы делаете подход, там 10 раз на какой-нибудь бицепс, да, у вас на это уходит уже 30 секунд. Между подходами минимум нужно 1,5-5 минут отдохнуть. У вас только отдых займет 5 минут. Поэтому лучше уделить тренировке час 2-3 часа в неделю, потому что 5 минут в день ничего не даст. Кроме того, чтобы нагрузить какие-то малые мышцы, такие как трицепс, такие как бицепс, нужно загрузить большие мышцы. Перед этим. То есть оптимальная тренировка, вначале вы делаете упражнения на большие мышцы, например, у вас день ног, вы там приседаете, делаете выпады, нагружаете ноги и затем, чтобы был результат, уже делаете какие-то упражнения на икры, на малую часть мышц. То есть невозможно, допустим, сегодня поприседать и думать, что это нагрузит только попочку, а в следующий день сделать икры. От этого результата не будет. Мышцы идут группами, и есть определенные структуры, функции, которые запускают их рост или поддержание. Лучше оптимально тренироваться через день и в конце недели оставлять два дня отдыха на полное восстановление. Кроме того, как бы, когда мы занимаемся, мы забываем про то, что у нас нагружается наша нервная система. Ведь за то, чтобы наши мышцы сокращались, наш мозг выделяет импульсы, вырабатывает двигательную активность, они сжимаются, и нервная система загружается. Иннервация так называемая, да, да видимо? И если ее перегружать, то чреватое переутомление не только в физическом плане, что вы будете там ощущать скрипатуру, это нормально, вы будете чувствовать себя морально уставшими, вы будете впадать в депрессии, поэтому организму тоже должен иметь время на то, чтобы восстановиться, выспаться, отдохнуть. А как вы относитесь к системе, когда используется только вес тела, без всяких там блинов, без штанг и так далее? Он, а, Во Франции я... сейчас популярно очень. А, да. Я считаю, что, опять же, как в ситуации с Тором и с грузчиком Мишей, который был у меня в примере, это оптимально для того, чтобы, в принципе, поддерживать себя в форме, но... Если вы хотите увеличить свою мышечную массу и иметь больше мышц, особенно это больше касается людей, склонных к эктоморфам, так называемый соматотип, погремим костями, для них нужно постоянно увеличивать веса. и Им своего одного веса, то есть одних подтягиваний, недостаточно. В какой-то момент они столкнутся с тем, что им придется себе на пояс повесить блин, иначе они просто не будут расти а ну как бы допустим приседать с тем же рюкзаком да и в который нагружать какие-нибудь кирпичи это неправильно лучше взять в руки штангу вот ведь проблема... поэтому нужно э, руководствоваться в зависимости от своего собственного организма видом спорта который вам а. подходит тут проблема в том что если вы начинаете себя нагружать но у вас же органы рассчитаны на вас на ваш вес то есть если вы гремите костями у вас и внутренние органы то есть сердце соответственно под этот э под этот э, тип э, заточено все. Ну, э, вы просто это все как бы сожжете очень быстро внутренние органы мыш... и сосуды. Какие? Нет, мышечная масса никак не влияет у нас на внутренние органы. Мышечная масса у нас накапливается вокруг э, костей. А, если вы будете, допустим, бегать, заниматься, или вы будете приседать со штангами, повышая выносливость, то у вас будет больше капилляров, и тоже ваше сердце будет работать гораздо лучше. Оно не, оно не будет расти, нет. У него увеличительство количество капилляров, к нему будет лучше поступать кровь, но оно не будет расти. Если бы теоретически существовали отдельные упражнения на то, чтобы нагружать мышцу сердца и заставлять его как-то особенно сокращаться, то да, но так как нагрузка не повышается, то сердце не будет расти. Будут расти отдельные группы мышц. Почему группы мышц разбиваются на отдельные дни? Почему, допустим, если люди не качают ноги, они могут накачать верх тела, а ноги у них останутся все так же худыми? На каждую мышцу групп нужна своя нагрузка обязательно. И это миф, миф. распространенный миф. Вот. Вот интересно еще, тут прозвучало, что нервная система утомляется во время физических упражнений, а как же она не утомляется во время тонкой работы какой-то, да? когда постоянно, ну, то есть движение тоже передается нервными импульсами, например, к рукам, да, которые выполняют какую-то длительную, какую-то монотонную, точную, какую-то ну, не связанную с физической нагрузкой работу. Ну, скажем, человек много печатает на компьютере. Это же тоже много сигналов нервных импульсов. Ну, скажем И как так... же оно не утомляет. Дело в том, что энергию, которую мы затрачиваем на то, чтобы печатать на компьютере, и энергию, которую мы затрачиваем на то, чтобы поднять каждый раз, допустим, присесть со 100 килограммами штанги на весы, очень сильно отличается. И очень, это очень большая разница в скачке. Кроме того, на компьютере мы печатаем постепенно, если мы высыпаемся, и все. А здесь мы делаем резкую нагрузку. У нас идет резкий стресс, резкий, выбор, резкий выброс многого гормона, и для организма это шок. И он либо отреагирует на это так, что запустит механизмы роста, чтобы в следующий раз быть готовым осилить либо эту нагрузку, либо он думает, да не, чувак, все, я не хочу ничего делать, лучше я посплю, и впадет в депрессию. Это очень надо разумно дозировать. Вот. А, у меня такой вопрос. Можно вообще есть протеины или какие-нибудь такие средства, чтобы просто быстро накачать мышцы? А, Во-первых, начнем с того, что такое протеин. Если протеин мы переведем с английского, то это будет чистый белок. Иначе говоря, а что такое белок? Где у нас содержится белок? В курице, в твороге, в молоке? Если вы будете есть чистый белок, просто есть, вы накачаете мышцы? Нет, скорее всего, вы просто, извиняюсь за выражение, выкакаете их обратно в туалет. А, то есть, чтобы белок шел на строительство мышц, Нужно вначале нагрузить эти мышцы должным образом тренировки. Наши микрофибрилы разрываются, потом в белково-углеводное окно мы кушаем, и то, что мы съели, идет на строительство мышц. А, так называемые протеины, спортивное питание для чего оно нужно? Если вы не можете набрать, допустим, не можете скушать курицу в должный момент, у вас нет времени на то, чтобы должным образом приготовить, пообедать, вам нужно прям быстро бежать на работу после спортзала, то тут на помощь приходит спортивное питание в виде того же протеина. Вы просто выпиваете коктейль того же белка, который, в отличие от той же курицы, которую вы съели, не тратится время на переваривание, то есть он сразу поступает в мышцы и сразу идет в на строительство мышц. Но если вы не будете заниматься, от этого не будет никакого толка. Это просто порошковая еда, наподобие той, которую космонавты едят, и все. Вот еще такой вопрос. Если... Просто представлять, что ты делаешь какие-то упражнения. Ну, просто ты сидишь и так думаешь, вот сейчас раз, так поднял, два, три, так и оп-оп. И качаешься просто вот именно воображением. Это вообще как-то помогает? Нет, никак не помогает. Но если вы это представляете во время того, как делаете эти упражнения... Нет, это не шутка, это правда. Если вы визуализируете ваши мышцы, например, когда вы подтягиваетесь, немногие могут подтягиваться правильно, потому что они не чувствуют мышцы спины. Если вы стараетесь эти мышцы почувствовать, задействовать это в работу, это может помочь и действительно нагрузить должным образом те участки, которые нужно. Но если ты просто сидишь в комнате, то, скорее всего, нет.